17 февраля 2019 года зима, а на Сибинских озерах снега и нету. в прошлый раз я сломал замок на кубике, то а сегодня с замком все в порядке при таком сильном беде. Но сегодня я сломал другую вещь, более важную наверное для меня. Ребята, берегите свое зрение. Вот как-то так замотали проволокой сверху изолентой. И совет на будущее самому себе возить с собой тюбик суперклея. Сейчас бы он был очень-очень полезной вещь. Пятое озеро Вижу впервые